Добрый вечер. В эфире новости в студии Аина Исакова и в начале «Коротко Президент принял министра общественной безопасности Китая. В Бишкеке открылся новый завод по выпуску радиаторов. В Кыргызстане появится новый национальный сотовый оператор КТ «Мобайл». В Бишкеке пройдет международная научно-практическая конференция, посвященная 100 летию кардиохирурга и академика Исы Ахумбаева. Президент принял министра общественной безопасности Китая Шао Кэджи, прибывшего в Кыргызстан для участия в заседании секретарей Советов безопасности государств членов ШОС. Глава государства отметил, что Кыргызстан придает важное значение двустороннему сотрудничеству с КНР. Кыргызстан всегда искренне радуется достижениям КНР. В июне прошлого года мы вывели наши отношения на уровень всестороннего стратегического партнерства. Между нами имеется полное взаимопонимание, позволяющее развивать плодотворное сотрудничество. На основе дружбы, добрососедства и взаимодоверия, подчеркнул глава государства. Он напомнил, что Кыргызстан посетил министра обороны КНР. Ожидается визит министра иностранных дел Китая. Самым важным мероприятием станет ответный государственный визит председателя Си Дзимпина в Кыргызстан. Уверен, что визит пройдет на самом высоком уровне и придаст новый импульс двусторонним отношениям, отметил президент. Министр общественной безопасности Каннер Джао Кэджи выразил благодарность за теплый прием и отметил, что визиты Сорумбая Джеймбекова в Китай и его встречи с председателем Сидимпине способствуют углублению кыргызско-китайского двустороннего взаимоотношения. Наши страны вышли на стратегический уровень сотрудничества, в том числе и в военно-технической сфере. Мы высоко ценим сотрудничество с Кыргызстаном и готовы развивать многостороннее стратегическое партнерство в рамках международных соглашений. Придаем важное значение стараниям властей Кыргызстана по укреплению стабильности в стране и регионе. Также мы поддерживаем ваши усилия по повышению благополучия в стране и уверены, что под вашим руководством Кыргызстан достигнет быстрого развития, отметил Жаулкеджин. Он подчеркнул, что с кыргызской стороной ведется активная подготовка к заседанию ШОС и к предстоящему государственному визиту Сидимпиня в Кыргызстан. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам противостояния трем силам зла терроризму, экстремизму и сепаратизму, совместного укрепления безопасности в регионе. Сегодня состоялась двусторонняя встреча министра внутренних дел Кашгара Джунушали с членом Госсовета, министром общественной безопасности Китая Чжао Кэджи. Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития. Также состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития партнерства в целях укрепления безопасности и стабильности в обеих странах. По завершению состоялась церемония подписания двух проектов протоколов об усилении сотрудничества по обеспечению безопасности газопровода Кыргызстан. Китай между правоохранителями и ведомствами двух стран и о намерениях предоставления материально-технической помощи МВД Кыргызстана на безвозмездной основе. Так, планируется предоставление оборудования на 30 миллионов юаней, которое, несомненно, окажет немаловажную роль в повышении уровня несения службы ОВД страны по обеспечению общественной безопасности, в том числе в период проведения саммита глав государств ШОС. Страна вовсю готовится к предстоящему саммиту ШОС. В частности, в государственной резиденции Аларча, где встретят глав государств, полным ходом идут ремонтные работы помещений, в которых и будут проходить основные мероприятия. Также на стадии завершения реконструкция гостевых домов, ресторанов и систем. Более того, расширяются парковочные зоны, для гостей создаются все благоприятные условия. Как проходит подготовка к предстоящему саммиту ШОС, расскажет моя коллега Гузада Чубакова. Подготовка к встрече высоких гостей саммита ШОС чувствуется уже с порога. Так, в государственной резиденции Ала арча где пройдут основные мероприятия. Первое, что бросается в глаза, это новый белый шатер ак -Киме. Сооружение предусмотрено для проведения церемоний торжественных встреч глав иностранных государств и делегаций. Его сдали в эксплуатацию в марте. Шатер полностью облицован мрамором, а пол сверкает керамогранитом. Напротив сооружения с южной стороны было проложено дорожное асфальтовое покрытие для кортежей глав государств и проведения торжественных мероприятий. Здание сам размером 42 длиной, ширина 22 метра, высота 7,20. Здесь полностью освещены 138 ламп потолки и каждая колонна подсветкой обслуживается. И здесь дорожка к конгресс-полу тоже подсветкой обеспечена с двух сторон. Здесь как на фотографии показано. Саммит ШОС а до этого и встречи во время государственного визита председателя КНР и других высоких гостей планируется провести в конгресс холли Ала Арча. Тут уже с порога замечаешь новый ковролин и обновленные люстры. Внутри же полностью отремонтированы залы заседания широкого и узкого составов. В последнем поменяли не только мебель, но и цвет стен, которые стали светлыми и приятными для глаз. зал морда серый зал волчу. Раньше зал был серого цвета. По поручению президента мы полностью изменили цвет стен, покрасили их в белый. Поменяли все от ковров до мебели. Зал стал немного светлее. Здесь есть три технадзора. Каждый этап работ мы фотографировали и сдавали отчет. Все контролировалось. Каждые два дня нам поступали замечания, предложения из штаба и все учитывалось. Проект пошел, Рядом с залом для заседания узкого состава появилась новая чайная комната для глав государств. Отметим, раньше этой пристройки вообще не было. Здесь до и после заседания высокие гости могут посидеть за чашкой чая и провести свободные переговоры. Здесь постелили новый ковролин и поставили отечественную мебель. Чайная комната площадью 147 квадратных метров пристроена к зданию Конгресс-холла. Полностью отремонтирован зал для заседаний расширенного состава, расположенный на этом же объекте. Сменился стол для переговоров. Если раньше его диаметр предусматривал вместительность 42 человек, то сейчас рассчитан на 52 места. Ремонт начался в конце октября прошлого года, 18 года, в начале, и, в начале ноября, и мы этот ремонт завершили 10 апреля. Здесь именно в этом зале изменился ковролин новый, стол увеличился. Ремонт в резиденции прежде всего был направлен на создание более благоприятных условий для всех без исключения. Так обновился и стал более комфортным пресс-центр. Кроме того, появилось новое помещение, где расположились удобные кабинки для работы синхронных переводчиков. Здесь одновременно возможен перевод на восьми языках. Если раньше синхронные переводчики сидели в маленьких кабинетах, где нельзя было повернуться, то сейчас для них предусматривается отдельное помещение. Здесь же отдельный санузел, гардероб. В общем, была поставлена задача создать все необходимые условия для переводчиков и журналистов. Все запланированные мероприятия не закончатся в один день. Потому полным ходом ремонтные работы идут в гостевых домах, где остановятся высокие гости. В помещениях, в которых расположатся главы государств, проведена полная реставрация мебели. В зале и апартаментах установлены установлены люстры, шторы, заменены обои и модернизированы санузлы. Также, если главы государств будут намерены провести встречи с коллегами, то для этого также предусмотрены залы, отвечающие всем требованиям. Ну а это здание, построенное еще 65 лет назад, полностью обновляется. Это был ресторан вместительностью на 200 мест. Теперь уже после ремонта он будет значительно расширен и уже рассчитан на более 400 мест. Здесь будут проходить официальные приемы. Высоких гостей и участников Шанхайской организации сотрудников. Территория госрезиденции Аларча будет также благоустроена и еще больше озеленена кустарниковыми насаждениями и клумбами. Для достаточной и своевременной подачи воды проводится ремонт существующих ирригационных сетей, состояние которых было мягко сказать не лучшим. Помимо этого было обновлено дорожное покрытие, проведено асфальтирование основных дорог и парковочных зон. Отметим, автостоянки будут расширены и предположительно вместят в себя 500 единиц автотранспортных средств. Сейчас их общая площадь составляет 3600 квадратных метров. Раньше здесь помещалось только 200 машин и не было наружных санузлов и скамеек для водителей. На ремонт и строительство сейчас уходит около 420 миллионов сумм. В основном, это предусмотрено в республиканском бюджете. И как вы знаете, и телени государств шос тоже оказывает финансовую помощь. Саммит ШОС пройдет 13-14 июня. Перед этим ожидается государственный визит председателя КНР Циденьпиня и визит премьер-министра Индии на моде Потому ремонт и подготовку планируется завершить уже ко 2 июню. На сегодняшний день идут усиленные работы для завершения в срок, чтобы встретить всех высоких гостей на высоком уровне. Кульзада Чубакова Президент принял секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, прибывшего в Кыргызстан для участия в заседании секретарей Совета Безопасности государств членов ШОС. Глава государства поздравил с прошедшим праздником Днем Победы в Великой Отечественной войне и напомнил, что в Кыргызстане также прошло шествие бессмертного полка, где он принимал участие. Глава государства выразил уверенность, что недавний государственный визит президента России в Кыргызстан вывел кыргызско-российское сотрудничество на новую ступень. Он поблагодарил руководство России за поддержку Кыргызстана. Как отметил Соромбай Джеймбеков, очень важно развивать кыргызско-российское сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Российской стороной в рамках оказания технической помощи в адаптации условиям Еврозес построены несколько новых пограничных застав. Поступила новая автомобильная и специальная техника. Нашим вооруженным силам переданы вертолеты и первая партия боевой техники. Такая помощь повышает наши возможности по противодействию терроризму и экстремизму, а также укреплению стабильности в стране и регионе, подчеркнул Сором Байджимбеков. Николай Патрушев поблагодарил за теплый прием и регулярные встречи. Он также поздравил президента с Днем Победы, отметив, что этот день является очень важной датой в истории стран – а шествие бессмертного полка объединяет народы мира. Николай Патрушев также выразил благодарность Кыргызстану за поддержку позиции России в рамках международных организаций. Суромбай Джимбеков и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обменялись мнениями по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе, противодействия существующим вызовам и угрозам, в том числе связанным с международным терроризмом и экстремизмом, сотрудничество в рамках ШОС и ОДКБ. Обеспечение граждан рабочими местами – это одна из приоритетных задач правительства, отметил премьер-министр на открытии предприятия по выпуску алюминиевых биометаллических радиаторов. Инвестиции для открытия завода составили 40 миллионов долларов – Планируется, что за год завод будет выпускать около 23 миллионов радиаторов. На сегодняшний день на данном предприятии уже трудится около 100 рабочих. Однако при полномасштабной работе предприятия завод сможет обеспечить рабочими местами 700 граждан. Подробнее в сюжете Айтолкун Сулпуевой. Завораживающее зрелище – расплавки алюминия, новейшие агрегаты, чистка и покраска. Именно так идет работа по выпуску новейших монолитных биометаллических радиаторов. Планируется, что около 95% произведенных радиаторов на данном заводе будут отправляться на экспорт. На сегодняшний день произведенный товар на предприятии уже отправляется по заказу в Казахстан. При полноценной работе здесь стабильным заработком и рабочим местом будет обеспечено около 700 граждан. Новый, новый продукт для строительства. У нее теплодача высокая. Припиковые. Может, если у нас будет работать где-то 800 человек. Данный завод – один из инновационных и высокотехнологических предприятий, которые не имеют аналогов в Средней Азии. В ближайшем времени ожидается, что предприятие будет пополнено еще 40 единицами новой техники. Самое главное, что при постройке завода был учтен вопрос экологической безопасности. Если вы заметили, компания э, использует уголь, но э, и уголь не сжигает напрямую, из угля получают газ, и с помощью газа, то есть экологически чистой, они выплавляют этот сплав, делают сплав. И э, вся уже использованная вода, она проходит две стадии очистки, и как бы, вреда экологии практически отсутствует. Открытие завода по выпуску радиаторов посетил и глава правительства Мухаммед Калая Балгазиев, отметив, что объем инвестиций, вложенных в данное предприятие, составил 40 миллионов долларов. Премьер-министр отметил, что обеспечение граждан рабочими местами и открытие новых предприятий – это одна из приоритетных задач работы правительства. Одна из самых главных задач правительства – это создание новых рабочих мест, повышение заработной платы, социальных пособий и пенсий. В прошлом году в стране был запущен целый ряд крупных, средних и малых предприятий, что позволило создать свыше 77 тысяч рабочих мест. Таким образом, развивая производство, мы создаем предпосылки для снижения зависимости от производной деятельности рудника Кумтур. Необходимо сделать упорно-экспортно-ориентировочное производство, востребованное в странах Европы. Евразийского экономического союза. Как отметил глава правительства, инвестиции в ввод новых производств также играют важную роль в развитии отечественной экономики, свидетельствуя о стабильности и инвестиционной привлекательности страны. «Мы должны поддерживать инвесторов, помогая решать возникающие у них проблемы, чтобы таких производств открывалось все больше. В этом году в стране планируется открытие целого ряда новых производств. Учитывая либеральную налоговую систему, у нас есть все предпосылки для роста производства и укрепления экономики». Отметим, строительство завода началось еще три года назад. Он включает в себя литейный, механический, покрасочный, упаковочный цехан и склад готовой продукции. Продукция, произведенная на предприятии, ориентирована на экспорт страны ЕАЭС и СНГ. Бубакир Улу, ЛТР, Чуйская область. В Кыргызстане появится новый национальный сотовый оператор «Катэ Мубайл, который является дочерней компанией национального оператора связи акционерного общества «Кыргыз -телеком». Запуск новой компании был запланирован на 8 мая, но был сорван из-за технических проблем со стороны одного из ведущих сотовых операторов. С чем связан срыв коммерческого запуска четвертого национального оператора связи и от чего зависит начало его работы, выяснял наш корреспондент Тимур Тимиргалеев. Новость о скором запуске нового национального сотового оператора вынуждена дается раньше из-за того, что определенными силами ведется оголтелая компания по дезинформации. Кроме того, обсуждаемая на просторах интернета информация о заработных платах сотрудников компании КТ-Мобайл не соответствует действительности. Как сообщил заместитель директора компании Эрназар Иманкадырулу, заработные платы менеджеров КТ-Мобайл несколько ниже рыночных. Он также отметил, что все сотрудники так называемой команды запуска работают за идею и во благо развития государства. Я хочу официально вам заявить, что наивысшая зарплата у нас в компании является 157 тысяч сомов. Минимальная зарплата 18 тысяч сомов, средняя зарплата 35-40 тысяч сомов. Вы должны понимать, что рынок телекоммуникаций, он очень конкурентный. И э, очень глупо экономить на качестве сотрудников, соответственно, на их зарплатах. То есть за малую, за малую зарплату они, к тебе в компанию не придет Работать качественно. В свою очередь, руководитель по корпоративным продажам компании «Эрмик» Исмаилова сообщила, что представленные в интернете сведения соответствуют заработным платам сотрудников одного из ведущих сотовых операторов страны. Она также отметила, что из-за этого можно сделать соответствующие выводы. В этой распространенной информации фигурируют те фамилии, которые, которые ранее работали в «Альфе Телеком», но не фигурируют те фамилии, которые там не работали. Здесь действительно мы пришли за идею. У нас команда из 27 человек. Мы полностью готовы к коммерческому запуску. Стартап у нас начинался с 6 человек, заработной платы некоторые сотрудники у нас не получают, потому что они действительно сюда пришли за идею. И та информация, которая сейчас идет о том, что проект не дает открытых никаких сведений, нет, компания открыта. КТ-Мобайл является дочерней компанией открытого акционерного общества «Каргостелеком». Она была создана в 2003 году, когда получила лицензию и частоты для предоставления услуг сотовой связи стандарта GSM. Как сообщил заместитель директора компании Эрназар Монкадырулу, в прошлом году было принято решение задействовать компанию за счет реализации совместного проекта с одной из действующих сотовых компаний. Объединить частоты, минимизировать затраты, усилить позиции обеих компаний. В конечном итоге усилить конкуренцию, разнообразить предложения, ускорить развитие сектора и принести пользу потребителям. Руководство компании КТ-Мобайл также сообщило, что доходы будут делиться в равных долях. Технический руководитель Николай Дмитриенко пояснил, что по условиям оферты проект делится на две части. Запуск полностью виртуального оператора и второй этап – запуск своего ядра и биллинга, а также распределение доходов 50 на 50%. Мы надеемся, что компания «Мегаком» нас поддержит в этом проекте. Ресурсы очень ценные, важные в точке зрения государства, в точке зрения обслуживания абонентов. И на самом деле потери Крыгостелекома в случае неисполнения лицензионных обязательств на конец года, они будут гораздо выше, чем та сумма, которая была выплачена в условиях оферты компании «Мегаком». Представители компании Мобайл также сообщили, что запуск нового сотового оператора нужен для развития рынка и улучшения сервиса потребителя. По их мнению, чем больше операторов, тем выше качество мобильной связи. Они также отметили, что их компания намерена предоставлять пользователям высококачественную связь с широким спектром услуг и низких тарифов. Отметим, что предполагаемый код нового национального сотового оператора будет 0888. Тимур Тимиргалеев, Рыскальдик Кокульбеков, ЛТР «Бишкек».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 Счетная палата провела аудит исполнения и усвоения средств республиканского бюджета, выделенных на капитальные вложения в Госагентстве архитектуры строительства и ЖКХ за 2017 год. Отмечено, что заявки в Минфин на финансирование объектов подавались без учета наличия неосвоенных остатков и дебиторской задолженности. Перечислялись непредусмотренные договорами авансовые платежи. По областным управлениям капитального строительства выявили завышение стоимости работ по 97 объектам на 60 миллионов сомов. По Государственному историческому музею для проведения проектирования и капремонта выбрали подрядчиков без определения объемов, сумм и сроков выполнения работ. проектно-сметной документации поставлено оборудование, не соответствующее утверждению Утвержденные концепции музея на более чем 562 тысячи евро. Стоимость завезенных материалов превышает цену аналогичных имеющихся на внутреннем рынке страны на 3 миллиона 800 тысяч сомов. По принятым актам работ завышение их стоимости составило 68 миллионов 900 тысяч сомов. Музей до сих пор закрыт. На сегодняшний день следствие ГКМБ располагает достаточной доказательной базы об использовании своих полномочий должностными лицами ГРС в целях материального обогащения, в результате чего стоимость бланков биометрических паспортов в целом выросла на 253 миллиона сомов. Ведомстве сообщают, что в 2013 году со стороны ГКМБ было внесено предложение в правительство о создании на базе Учкуна условий для организации государственной типографии для изготовления всех документов государственного значения. В 2014 году правительством была создана рабочая группа с участием представителя ГКБ Кадыркулова. В адрес правительства поступили предложения от правительства России и компании КБ «Нотасис» Швейцария об оказании содействия в строительстве государственной типографии. Длительные переговоры с правительством не принесли результатов. 6 декабря как бывшему члену рабочей группы Кадыркулову обратились прибывший в страну региональный директор компании Полюянов и представитель компании в Кыргызстане Макгамбетов с просьбой организовать встречу с руководством ГРС с целью обсуждения вопроса о перспективах организации собственного производства. На неофициальной встрече Шаикова и Дугоев отказали в рассмотрении вопроса, обосновывая это как заведомо невыгодное производство, а также в связи с закупкой бланочной продукции ГРС у частных компаний. В этой связи, как отметили в ГКМБ, Высказывание Шаиковой о преследовании Кадыркулова каких-либо личных целей не соответствует действительности, является попыткой дискредитировать ГКМБ и уйти от ответственности. Завершена кампания по приему единой налоговой декларации по итогам 2018 года. Очередная декларационная кампания прошла в два этапа. До 1 марта должны были отчитаться о полученных за 2018 доходах и предоставить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельных участках юридические лица до 1 апреля физические. Об итогах декларационной кампании мы попросили рассказать начальника управления декларирования налогов и платежей государственной налоговой службы Мукая Нусупова. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как в целом вы оцениваете декларационную кампанию в этом году? Ну, итоги этой нашей нынешней декларационной кампании я могу характеризовать как положительный, тому свидетельствует многочисленные наши обращения наших государственных муниципальных служащих декларантов обращения в органы налоговой службы по поводу разъяснений дачи каких-то разъяснений по поводу заполнения единой налоговой декларации кроме того в самих налоговых органах был очень большой наплыв декларантов тоже свидетельствует о большом увеличении числа декларантов Увеличивается ли число лиц, желающих вести прозрачную налоговую деятельность государства? Можно ли сказать, что политика правительства, направленная на улучшение налогового климата в стране, начинает работать в полной мере? Декларационная кампания показала, что из года в год у нас увеличится количество добросовестных и декларантов и граждан, которые исполняют свой конституционный долг и предоставляют декларации по своим налоговым обязательствам. Во-первых, этому благоприятствуют нынешние разрабатываемые вот эти законодательные меры со стороны правительства в отношении улучшения климата налогового и улучшения сервисных услуг, в частности электронная подача деклараций, открытие всевозможных сервисных центров. Много ли тех, кто не сдал налоговую отчетность, какова общая сумма штрафов и начались ли их выплаты? На сегодняшний день порядка более 700 тысяч налогоплательщиков за несвоевременное предоставление единой налоговой декларации были выявлены. Кроме того, порядка 568 на сегодняшний день выявлено государственных и муниципальных служащих, которые предоставили свои единые налоговые декларации с опозданиями. В отношении налогоплательщиков, которые несвоевременно предоставили декларации, значит наложены административные штрафы свыше 700 тысяч сомов которые в настоящее время проводятся мероприятия по их взысканию. А в отношении государственных муниципальных служащих, сейчас их не списки уточняются и будут переданы в соответствующие органы. Спасибо, что ответили на наши вопросы, а мы продолжаем выпуск. Валовый внутренний продукт Кыргызстана в январе-апреле 2019 года по предварительной оценке составил около 150 миллиардов сомов. Тем самым рост экономики Кыргызстана составил 5,7%. Без учета предприятий по разработке Кумтор объем ВВП в январе-апреле 2019 года составил более 131 миллиарда сомов и возрос на 1,6%. Доля промышленности в структуре макроэкономического показателя составила более 84 миллиардов. 106 миллионов сомов и по сравнению с прошлогодними показателями за этот же период увеличился на 16%. На рост ВВП повлияло увеличение объемов промышленности, строительстве и сфере услуг. Наибольшая доля в структуре ВВП пришлась на отрасли, оказывающие услуги, которые в общем его объеме составили около 47%. Доля промышленности составила более 24%, сельского хозяйства более 7% и строительства около 6%. Объем промышленной продукции в январе-апреле 2019 года составил более 84 миллиардов сомов и по сравнению с январем-апрелем прошлого года увеличился на 16%. В стране началась реформа системы детских домов и учреждений интернатного типа. При ее реализации самой главной задачей является реинтеграция ребенка, и в данном процессе для ребенка очень важным аспектом является семья. В работе ранее созданной экспертной рабочей группы использован богатый опыт Республики Молдова. Там в эти дни проходит ряд мероприятий по реформированию детских домов, участие в которых принимает и делегация из нашей страны. Программа обмена опытом продлится до 18 лет. Подробнее в репортаже Бекмамата Асамбекулу. Улу. В Молдове реформа детских домов-интернатов началась еще в 2007 году. Внимание акцентировалось на уменьшение количества воспитанников детских учреждений и создании условий для воспитания детей в обычных семьях. Для этого была принята специальная стратегия. Благодаря этому к 2012 году количество воспитанников интернатов удалось снизить на 62%. Но мы не можем говорить только о результатах детсценализации, потому что... Помимо этого, у нас развивалась и система социальных услуг. На местном уровне, на коммунитарном, у нас были приняты на работу социальные работники, которые оценивали ситуацию ребенка, оценивали ситуацию семьи, которые совместно с Управлением обеспечения определяли конкретную форму, которая исходит из интересов ребенка, которая должна быть определена ребенка после дезинстанциализации. В рамках реформы была проведена большая работа в системе образования, здравоохранения и социального развития. Больших успехов удалось добиться в вопросе инклюзивного образования. Все это удалось достичь благодаря уделению большого внимания и оказанию социальной поддержки. На сегодняшний момент в системе интернатного ухода за детьми около тысячи детей в Республике Молдова. Конечно же, до 2020 года, уже на основании стратегии, которая внедряется до 2020 года, у нас есть новая стратегия, стратегия по защите прав детей, предусматривает закрытие всех интернатных учреждений, дезинционализации всех детей». Конечно, главной целью стратегии является отказ от детских домов к 2020 году. Кыргызстан нацелен использовать этот опыт в реформе своих образовательных учреждений и интернатов. Для этого специальная делегация из нашей страны, в составе которой профильные специалисты ознакомились с опытом Молдовы в этой области. Для нашей делегации этот вопрос очень важный, так как у нас, согласно рекомендациям президента Кыргызской республики, на сегодня правительством Кыргызстана разрабатывается план по реформированию детских учреждений интернатного типа. Мы здесь изучаем значит, успешные модели реформирования детских домов, интернатов по созданию социальных услуг, для того, чтобы мы могли принять лучшие практики и лучший опыт у нас в Кыргызской Республике. Ребенок может и должен воспитываться в семье, окруженной любовью, добротой родных и близких. Важность создания необходимых условий для воспитания детей в семье подчеркивает и сам глава государства. На сегодняшний день проблема детей-сирот в стране остается острой. Это обуславливает важность скорейшей реформы этой сферы. Вот так вот, вот что я делаю. Я делаю, вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Вот вот. вот. вот. вот. Национальная программа в этом направлении, рассчитанная на 10 лет, была принята еще в то время, когда нынешний глава государства занимал должность премьер-министра. Он отмечал, что Кыргызза никогда не оставляли своих детей и родителей. Напротив, семье всегда уделялось большое внимание, подчеркивая, что в будущем будут приложены все усилия, чтобы каждый ребенок воспитывался в своей семье. Улу Турар Анарбеков, ЛТР Бишкек. Она воспитала семерых детей и почти тридцать внуков. Постоянно в движении гордится своими сыновьями и дочерями. 84-летнюю Пайзахан Мама Садыкову звание матери-героини нашло накануне и было присвоено ей специально ко Дню Матери, который Кыргызстан отметит всего через несколько дней. Ее активности и жизнелюбию могут позавидовать многие молодые. В свои 84 года Пайзахан Мамасадыкова встает рано утром, выращивает цветы и находит себе множество других занятий. «Я пока не устала. Для меня много работы не бывает. Я стараюсь делать и домашнюю работу. Я хочу, чтобы дома было много цветов, зелени, детского смеха». Она родила семерых детей, которые подарили ей уже около 30 внуков. Сегодня она, как и прежде, занимается воспитанием, как любая бабушка переживает за учебу детей. Я работала в колхозе, совхозе, в больнице. В последние 20 лет я работала в детском саду. Конечно, работать и воспитывать семерых детей было непросто, но я как-то все успевала. Моя старшая дочь мне помогала, также поддерживали родственники. Слава Богу, что сегодня все мои дети устроены. У всех семьи, свой дом и дети. Для меня это счастье. Сегодня многодетная мама, бабушка и уже прабабушка радуются общению с детьми и гордится тем, что в семье старшего сына тоже уже семеро детей. А ее дети гордятся воспитанием, которое дала им мать. «Я рада, что моя мама дала нам достойное воспитание. Благодаря ей у нас тоже хорошая жизнь. У меня самой уже пятеро детей и внуки». «Я пятая невестка в семье. Вместе с бабушкой живу уже 23 года. Бабушка меня очень многому научила». Звание матери героини 84-летней Пайзахан Эне присвоили накануне. Алена Смирнова, Самара Асанова, Таир Амаджан Улу Лтр Ош. В Бишкеке с 15 по 19 мая пройдет международная научная практическая конференция, посвященная 100-летию известного кардиохирурга и академика Исы Ахумбаева, 60-летию проведения первой операции на сердце в Средней Азии и 15-летию формирования научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов. В конференции примут участие ученые, врачи и профессора из России, Германии, Израиля, Китая, Казахстана и других стран. Основная цель конференции еще раз рассказать о ситуации в кардиохирургии по улучшению ситуации лучших инноваций в Кыргызстане. Также на мероприятии будут затронуты проблемы в области трансплантологии. Мероприятие будет разделено на четыре части. Первое – это мастер-классы и практические операции с обучением. Во вторую будут проводиться общие семинары и лекции для специалистов. В третьей части предполагаются семинары для узких специалистов. В четвертой – велопробег на Иссыкуле от села Баэт до торио и возложение цветов к памятнику Исы Ахумбаева. Это очень знаменательно. Это действительно международная конференция. У нас проводились конференции, посвященные кардиохирургии, но это были свои, наши, республиканские. Это международная, куда приезжают многие ученые из Германии, из Израиля, из Китая и других стран. На сегодня все. Спасибо за внимание. Далее в эфире новости спорта и прогноз погоды на завтра.